Привет! Часто после обтравки изображения у вас остается белый, черный или цветной ореол, в зависимости от фона. Выглядит это примерно вот так. Вот эта вот некрасивая полоска, в данном случае белая. Сейчас покажу, как быстро убрать эту некрасивую линию. Конечно же, один из способов это использовать при выделении инструмент перо. Это точно, но не всегда быстро, особенно если у вас таких картинок множество. Есть более простые и быстрые способы. Наша картинка, давайте мы ее выделим через инструмент быстрое выделение. Нажимаем выделить предмет и используем маску слоя. Как видите, у нас появились ореолы. Какие способы существуют? Первый способ это через слой обтравка краев, но он работает только на растрированной картинке без маски и без смарта объектов. К примеру, вот здесь он сработает. Нажимаем слой, обработка краев, убрать кайму. Выбираем ширину линии, которую стоит убрать, примерно примеру, 2 пикселя. Справляется, не сказал бы, что прям хорошо, но работает. Следующий способ это обработка через уточнение края. Здесь уже будет работать через маску. Жмем дважды на маску, у нас появляется отдельное меню, свойств. Здесь выберем черный фон для контраста. И смещаем немного край в сторону. Белая полоска тоже уходит. Минус способа в том, что это тоже довольно долго. И последний самый крутой способ. Работает тоже через маску. Выбираем маску слоя. Нажимаем фильтр. Другое. Минимум И задаем толщину линии, которую стоит убрать Радиус Один или более пикселей Чем шире полоска, тем больше радиус Как мы видим, у нас отлично удаляется белая линия И делается все это очень быстро Еще один плюс этой функции в том, что можно легко задать ей операцию, если у вас картинок очень много. Как пример, вот у нас следующая картинка, я уже задал ей, создал на нее операцию. Если хотите, запишу на эту тему отдельное видео. Нажимаем комбинацию, которую я указал уже при создании операции. Раз, два, три, у нас уже быстро удален фон и быстро избавлен от ореола как это выглядело без этой функции. На сегодня все. Еще больше полезной информации в инстаграме и блоге ВКонтакте. Ссылки в описании. Пока.